Доброго времени суток. Я Игорь Черноусов, приветствую вас на своем YouTube канале. Это видео я записываю специально для участников живого тренинга эффективному продвижению в Google+. Этот живой тренинг будет проведен в субботу 30 января в 15 часов. Ссылку все участники этого тренинга получат личным сообщением в ВК. Список участников я выложил у себя на стене пожалуйста посмотрите попали вы или нет в этом видео я расскажу как пользоваться комнатой в которой мы будем проводить наш тренинг как к этой комнате подключиться как настроиться я такой тренинг провожу впервые Это аналогично того что мы с вами собрались в какой то одной комнате и разговариваем делимся какими то мнениями я буду вас всех видеть и естественно слышать то есть, если у вас возникнет желание задать вопрос голосом вы это сможете сделать Сейчас в этой комнате нахожусь один я, такой вот, как только человек подключается к комнате, появляется изображение нового участника э, тренинга. Для того, чтобы попасть в эту комнату, вы получаете ссылку. Ссылка. Вот такого вида, длинная. Эту ссылку я скину вам личным сообщением ВКонтакте. А все, что вам нужно сделать, пройти по этой ссылке в браузере, в котором вы авторизированы в каком-то аккаунте Google+. Если вы не авторизированы, перед входом в комнату, в комнату вас, естественно, попросят ввести данные от вашего Google аккаунт. Если вы в первый раз подключаетесь к трансляции в Google Hangout, а именно через этот сервис Google будет вестись наш тренинг, то возможно вас попросят обновить или установить плагины hangout. Ничего сложного тут нет. Нужно согласиться со всеми предложениями, которые вы увидите в окошке своего браузера. Возможно, никаких предложений о обновление плагинов Hangout а вы даже и не увидите. Но я сейчас вам покажу. Вот браузер Mozilla, которым я авторизирован совершенно другим аккаунтом Google. Копирую в адресную строчку ссылку на подключение к трансляции. Вот как раз в этом браузере мне предлагают включить плагины видеотрансляции. Я бы вам рекомендовал подключаться браузером Google Chrome либо каким-то браузером на его основе. Потому что Mozilla вот довольно часто предлагает обновлять. Но здесь нужно нажать только одно «Разрешить», «Разрешить» и «Запомнить». Использование этих плагинов. Еще раз разрешить, разрешите запомнить. Ставим галочку, что вы совсем согласны и нажимаем на кнопочку ОК. Вот говорят, кто подключается, к чему подключается. Нажимаем присоединиться. И вот еще один человек появился в комнате трансляции. вот Аналогичная ситуация произойдет у вас. Вот комната трансляции, которую я создавал. Вот присоединился Дмитрий. А вот так вот видит комнату трансляции Дмитрий. Он главный, первый, а все остальные люди, которые находятся в этой комнате. После входа в комнату трансляции вам необходимо настроить свое оборудование. То есть нажимаем на шестереночку и выбираем вашу веб-камеру. Убедительная просьба всех включить свои веб-камеры, потому что чтобы создавалось впечатление именно такой вот живой встречи. Выбираем свою веб-камеру, правильно выбираем микрофон, через который вы будете задавать свои вопросы. Динамики можно оставить по умолчанию либо если вы используете гарнитуру, оставить динамики от вашей гарнитуры. В разделе «Голос или студия» ничего не меняйте, оставьте «Голос» и нажмите «Сохранить». Вот После настройки своего оборудования, первое, что вы должны сделать, это отключить свой микрофон. Красный фон с перечеркнутым значком микрофона говорит о том, что микрофон отключен. Почему это нужно делать? Если вы микрофон не отключите, то в комнате будет эхо. Все звуки, которые происходят у вас в комнате, все это будет слышно и не будет давать нормально вести трансляцию. Вот будет как-то так. Идет такое эхо с нескольких микрофонов и, естественно... В таком режиме работать невозможно То есть в конкретный момент времени включен один микрофон того человека который говорит у всех остальных людей микрофона отключен Значит, если вы захотите задать какой-то вопрос а именно в таком режиме мы будем работать я рассказываю что-то вы задаете вопрос вам необходимо как-то просигналить что вы хотите задать вопрос но вот если у вас веб-камера включена вы можете там какие- знаки руками подавать там и так далее но конечно мы сделаем все достаточно проще я в Включу чат. И вы можете в чате что-то написать. Я буду видеть, что кто-то хочет взять слово. Я отключу свой микрофон. Вы включите свой и зададите свой вопрос голосом. Вот именно в таком режиме будет вестись наш тренинг. Тренинг, еще раз повторюсь, у нас с вами будет живой. То есть из всей комнаты вам потребуются кнопки включения и отключения микрофона. Кнопка настройка шестеренка. И вам потребуется еще одна кнопка которая включает, либо отключает а, демонстрацию вашего экрана. То есть, если заданный вами вопрос потребует какого-то визуального сопровождения, либо я попрошу показать, что вы сделали, то есть результаты своей работы, потому что все-таки это будет тренинг, мы не просто будем сидеть и слушать, а мы будем работать. То есть, чтобы вы могли показать результаты своей работы, вам необходимо уметь включать демонстрацию экрана демонстрация экрана включается одной кнопочкой изображения стрелочки на зеленом фоне компьютера нажимаем на эту кнопочку и выбираем первое то есть полный экранный режим в этом случае все весь рабочий стол все участники тренинга будут видеть. Выбираем полноэкранный режим и нажимаем поделиться. Полетят вот такие вот как бы сужающиеся рабочие столы. Ничего страшного, это так и должно быть. То есть у вас включен режим демонстрации экрана. Вы сворачиваете окошко трансляции, не закрываете его, а именно сворачиваете. И теперь все, что у вас сейчас отображается на вашем экране, видят участники тренинга. Вот вы можете открывать какие-то сайты, отвечать на какие-то вопросы, показывать свои ресурсы и так далее. Все участники, находящиеся в вебинарной комнате, будут видеть ваш рабочий стол. Если вы решили закончить трансляцию своего рабочего стола, это делается повторным нажатием на кнопочку со стрелочкой. Демонстрация рабочего стола отключилась. Вот ничего такого сложного и страшного нет. Если вы надумаете выйти из комнаты, нужно просто повесить трубочку, и вы выйдете из комнаты. Можно в любой момент, опять же, пройдя по этой же ссылке, которую вы получаете, подключиться, вернуться в вебинарную комнату. Я, как ведущий тренинга, конечно, могу принудительно отключать или включать какие-то микрофоны у участников, но мне не хочется на это тратить время, поэтому убедительная просьба самостоятельно следить за тем чтобы когда вы не говорите ваш микрофон был выключен вашу камеру пожалуйста держите всегда во включенном состоянии чтобы мы все видели живые лица и так будет конечно значительно интереснее и веселее вести наш тренинг посвященный эффективному продвижению google плюс как я уже и говорил у меня к вам Большая просьба. Первоначально, конечно, посмотреть ролики. Посмотреть ролики, которые уже записаны из будущего тренинга по Google ⁇ Все они доступны с главной страницы моего канала. Игорь Черноусов, пожалуйста, посмотрите. Подготовьте, возможно, какие-то вопросы. Для ответов на вопросы у нас будет отдельный отдельное время и обязательно в 15 часов по Москве в субботу вот все вот этих вот людей нас тут 12 человек получилось вместо 10 обещанных я жду на тренинге эффективное продвижение в Google+ большое всем спасибо до свидания